Всем привет! Меня зовут Роман Приборчик, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга. И это наш подкаст с в котором мы приглашаем ученых и популяризаторов науки, и других специалистов, поговорить о науке. И вместе со мной Игорь Тирский. Привет. И гость у нас сегодня Стас Короткий, научный руководитель обсерватории Кадар и основатель, руководитель такого клуба путешественников. Клуба научных Ас... путешествий Астроалерт. Да. Астроалерт. А, и еще создатель и руководитель сообщества ВКонтакте Астроалерт, который занимается публикацией на степени наблюдательной астрономии. Добрый день, спасибо за приглашение. — Да, я надеюсь, сегодня у нас будет очень приятный разговор. — Первый вопрос. Чем ты занимался сегодня до пяти вечера? — Чем, до 5 утра? — до пяти утра. Да, я сегодня лег в 5.30 утра. Дело в том, что у нас на астроферме «Астроверты» вот, как раз то, что родилось из проекта, как путешествие. Мы обосновались на территории смежной со специальной астрофизической обсерваторией. Это в горах Архиза, Карачао-Черкесия арендовали участок земли и там сейчас строим обсерваторию. И вот э, конкретно последнюю неделю-две я ввожу в эксплуатацию новый телескоп э, диаметром 280 миллиметров, в принципе это небольшой телескоп по, с точки зрения даже любительской астрономии, но он очень светосильный, со светосилой 2.0 и м, самое интересное, что на нем стоит новая современная хорошая камера, которая в перспективе через год заработает на метровом телескопе. Я надеюсь, которые мы введем в эксплуатацию как раз где-то в весенний-летний период следующего года. И вот до 5 утра я сидел, рулил новым телескопом, новой камерой, снимал комету Леонард, э, которая буквально через месяц должна порадовать нас ярким, красивым хвостом на То есть, утреннем небе. Как комета предыдущая была Neowise, да, да. на Уайс в 2020 году в летом. Многие наблюдали в Северном полушарии, и, соответственно, сейчас такая же будет по яркости возможно. А, ну, по прогнозам, она должна быть слабее, чем Неовайс. Uh -huh. То есть мы ожидаем ее в пессимистичных прогнозах. Плюс четвертый звезда начинает, как а, туман с Андромеды. То есть в городской засветке мы не увидим ее, но в Подмосковье уже будет видно. А оптимистичные прогнозы есть до плюс первой звездной личины. Это как Neowise uh -huh. э, в таком среднем своем положении. Uh -huh. Ну прогнозы очень трудно строить. Кометы как женщины или как кошки непредсказуемые. Они ведут себя так, как хотят, Они а uh -huh. с учетом прогнозов. Поэтому я буду вот между пессимистичной и оптимистичной говорить, что плюс второй, uh -huh. плюс третьей звездной личины. Будет. А, что такое плюс? Ну, давай, Нет, а, да, вот эти, плю... курс вот астрономии вот эти... перед да, подкастом. Вот, да. э, вот эти хорошо, сложные и, термины Хорошо. мы здесь постоянно Хорошо, давайте да, кратенько вводный курс по фотометрии. Нулевая звездная величина — это то, от чего отсчитывают. Это вега. Это яркая звезда на небе, которая хорошо видна в северном полушарии. Она видна даже в город, в городской засветке. Плюс 6 — это предел невооруженного глаза э, у человека с нормальным зрением в незасвеченной местности. То есть шестая звезда личина, плюс шестая — это предел. Э, самое слабая, что вы видите. Самая ну, да, Нулевая. Да, нулевая — это одна из самых ярких звезд. Э, например, э, самая яркая звезда — Сириус, минус полтора. Самая яркая планета — Венера, минус четыре. Луна — минус двенадцать. Солнце — минус двадцать семь. — Ну, то есть, чем больше минус, тем более яркий объект. Да, чем больше так. цифра с плюсом, тем более тусклый объект. — Именно так. — Хаббл может плюс 27. — Ну, это даже я даже правильно понимаю, то, что даже, да. вот это 1, там, 2, 3, вот эта цифра, это количество, так скажем, порядков, насколько более тусклый или а яркий? — Там логарифмическая шкала, то есть шаг в одну звездную величину — это разница в 2,5 раза по потоку фотонов. То есть, если считать свет в количестве фотонов, условно, то, например, условно будем считать, что Вега дает нам тысячу фотонов э, в секунду на человеческий глаз, а, например, звезда пятая звездочная, которая в пять раз слабее чем вега, она будет давать даже по правде четвертая 4 звездной увеличеной, потому что вега нулевая, а uh -huh. тут 4 должна быть, тогда 4 звездная звездная粛чина должна давать в 100 раз меньше, то есть 5 звездных величин – это разница в 100 раз. То есть, соответственно, звезда 4 звездной величины – порядка 10 фотонов. Но я, по правде, наверное, занизил количество фотонов от веги, потому что я знаю, что у человеческого глаза предел где-то порядка около 10 фотонов за секунду, это его предел численности. Значит, 6-я звездная величина должна быть около 10 Фотон. значит, Вега должна давать... Это уж слишком-то... Да, 6, да, да, 6, да, да. 6, 6 тысяч фотонов в секунду. Хорошо, Порядка. это был небольшой экскурс. А да. вот, Стас, а скажи, зачем ты фотографировал комету? То есть для чего ты это делал? И почему Нет, робот да, не может... Нет, я, я хочу расширить вопрос. Прежде да. всего, просто расскажи, чем вообще занимаются астрономы. Mm -hmm. Кроме того, что ну, то есть, в, об... в понимании обычного человека, астроном — это просто человек, который... Зачем он смотрит на небо? Ну как бы... — себе, Так себе работа. Чем, на самом понял. деле, занимается страна? Ну, давно уже ушло в прошлое романтизированный образ астронома, когда человек с колпаком на голове сидит около трубы телескопа, смотрит глазом в окуляр и зарисовывает или записывает что-то у себя в блокнотик. Где-то лет, наверное, 30 назад активно в среде астрономического сообщества начали появляться цифровые камеры. Мы избавились от фотопластинок. Дело в том, что в основном весь 20 век мы снимали звездное небо на фотопластинке. То есть визуальные наблюдения классические закончились, наверное, в начале 20 века. Потом весь 20 век мы фотографировали на пластинке. С 90-х годов 20 века появились ПЗС-камеры. К ним появились, соответственно, компьютеры. — ну, Цифровые. Управля... — Цифровые, да. Цифровые камеры, которые мы управляем компьютером. Поэтому в основном астроном сидит за компьютером и управляет работой Камеры и телескопа. А какие задачи он решает? Ну, например, вот в данной ситуации я сегодня утром снимал комету, чтобы посмотреть на ее внешний вид, это определить морфологию, то есть увидеть наличие хвостов, длина хвоста, размер головы кометы. А вот могу сказать, что я снимал где-то неделю назад комету, и у нее хвост уже на тот момент имел длину 2 градуса. А... Нет, вру градус градус а да. что это значит? — градус для масштаба чтобы было понятно неосведомленным зрителям или слушателям пол градус это диск луны или солнца на нашей небесной сфере то есть значит хвост у кометы в тот момент неделю назад был в длину два полных диска луны чтобы было понятно И это довольно хороший размер и на основе этого я могу спрогнозировать примерно, какой размер будет хвоста кометы в середине декабря, когда комета окажется на минимальном расстоянии от Земли, это она будет на расстоянии примерно в 5 раз ближе, чем Солнце, это небольшое расстояние уже, в 4 точно раза ближе, и по моим прогнозам длина хвоста будет порядка до 10 градусов, это довольно хороший такой угловой размер. Можно будет Скорее всего, увидеть, неужели, на главное, а, сельское место. Ну, э, длина хвоста не определяет видимость, кометы, а определяет яркость. яркость. А, а вот длина хвоста определяет, насколько это красиво будет на фотоаппарате выглядеть в обычном. <сёк> вот. вот Я правильно понимаю, что этот градус, э, это, так скажем, если поделить небо вот на 180 градусов, полусферу который, полусферу да, да. А, то по сути один градус это вот как 1 180, раз би, би, 1 180 да. от всей да. и, и 10 градусов это от... 20 -е. 1 20 1 18 Одна двадцатая можно накрыть, Но одна восемнадцатая... Да, одна это от... Полусферы, короче, блин, живут. все правильно. Полусферы. Все правильно. смотрим полусферы, мы же на Да, да, напротив. все правильно, это одна восемнадцатая. Ну, для примера, что все знают, ковш Большой Медведицы все практически да. видели хотя бы раз в жизни. Длина ковша Большой Медведицы от края до края 25 градусов. То есть длина хвоста кометы будет как черпак из ковша, угу. вот та часть, куда набирается ну, вода, или как вообще. ручка, да, как хвост у большой медведя, потому что ручка большой медведя, ковша, это и есть хвост, поэтому довольно большая. Но для сравнения вот Невайс, которую Игорь uh -huh. упоминал в прошлом году, у нее хвост был длиной 50 градусов, то есть это, да, то есть это, ну, одна треть небесной сферы, это было очень круто, и Невайс была кандидатом названия великой кометы, она вот где-то покроет Кромки края прошла между просто яркой кометой и великой Что такое великая комета? Это комета, которая доступна для наблюдений Даже для неподготовленного наблюдателя Который просто идет ночью по улице и видит э, яркую комету и Его да. никто об этом не предупреждает И он на это обращает внимание Если для наблюдения кометы нужна какая-то информация Обращение внимания наблюдателя То это уже не великая комета Вот такое вот деление есть Последняя великая была... Э -э ну, Макноута. Нет, вообще, вообще на планете Земля была Макноута. А. Это в 2006 году. В, в Новый год, в 2006-2007, она имела блеск минус э что-то в районе 6-7 звездной величины. То есть она была между Луной и Венерой по яркости. Говорят, что даже тени были вот этой кометы, насколько она яркой была. А и, что, что значит тени? Ну, она настолько ярко светила, как фонарь что у тебя образовались а, что тени. На поверхности. Да, на отбра... да. то наблюдатель отбрасывал тени, наблюдая эту комету. Так, как от ну, Луны вот, чтобы, да, Чтобы было понятно. То есть как от Луны освещение было. А, а было. в Северном получается, получается а Хайлобоп. Хайлобоп, да, а. в 97-м году. На многие, наверное, видели, кто нас смотрит. Да, если если, я а, я думал, многие, если кто им, это больше, нашел, если примерно, им больше 30 лет. <laughs> только. — да. да — Потому что скоро комета Хейлобопа отправляет 25-летний юбилей. А ты сколько комет видел таких? А, Больших. Я видел комету Хиакутаки, mm. комету Хейла Бопа uh -huh. и, наверное, Новайс no больше я не видел. Просто, uh -huh. к сожалению, комета МакНоута мне не повезло. Я буквально uh -huh. за два месяца до ее появления, она была видна в Южном полушарии. Уехал из Боливии, я там М -м -м. работал в обсерватории в командировке. И если бы я, конечно, знал, что Ты комета, не уехал, я бы не уехал, да. То есть у меня была возможность продлить командировку за свой счет, но вот отсутствие информации. И сейчас я как раз именно этим занимаюсь. Мои наблюдения кометы Линер, прошу прощения Леонард, которая сейчас должна быть яркой, эти наблюдения помогут более корректно и точно предсказать, какой это будет комета в максимуме своей яркости. То есть мы измеряем не только внешний вид, но и яркость. Вот мы фотометрии. Я сейчас работаю с Артемом Новичонком. Ага. Многие, наверное, знают э, среди любительской астрономии, как активного кометчика, открывателя комет. Он, наверное, три... О, самая известная комета, кстати, кандидат тоже на э, великую комету, комета Айсон, Айсон которая была. в 2013 году должна была поразить нас яркостью. Открыл ее Новичонок. Да в обсерватории сон. Вот, э, окей, типа, э, астрономы, я просто, mm -hmm. вы, так yeah. скажем, э, выстраиваю полную картину. То, что, uh -huh. окей, э, астрономы наблюдают за документами, чтобы определить их яркость, э, траекторию э, и какие-то основные физические параметры. Да, параметры. Да, э, параметры. Зачем еще астрономы наблюдают? И есть ли, ну, какой, так скажем, практически кроме, ну да, практически в этом смысл... Э, uh -huh. — Да, это, наверное, самый популярный вопрос как посетителей во время экскурсии нашей обсерватории, так и просто, не знаю, репортеров. Какой практически нам от этого польза может быть? А, ну, самая популярная проблематика — это, конечно, околоземные опасные астероиды. То есть фильм «Армагеддон». Который вышел в середине 90-х годов Очень хорошо показал визуальную картинку Что произойдет, если на нас упадет Крупное тело из космоса В Челябинске в 2013 году был такой вот Тизер небольшой, того, что может произойти Если что-то большое упадет Благо обошлось без жертв, но люди пострадали Порядка двух тысяч человек получили Ранения, они образовались за медицинской С помощью, в основном это В результате ударной волны Которая образовалась в атмосфере, она разбила стекла И люди получили множественные порезы а, Собственно, мы в том числе занимались, и я думаю, в ближайшее время тоже продолжим заниматься, задачей э, отслеживания орбиты опасных астероидов. То есть мы сейчас знаем порядка 30 тысяч астероидов, которые пересекают орбиту Земли. Мы с каждым годом все больше и больше открываем новых астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Мы должны уточнить их орбиту, чтобы в будущем предсказать, когда они упадут на нашу планету, если, не дай Боже, это произойдет, либо попытаться отвести эту угрозу, либо эвакуировать население. Это уже все зависит от того, насколько крупное тело. Ну и еще один пример хороший, или, к сожалению, не очень хороший, но трагичный, это динозавры, которые вымерли 65 миллионов лет назад, скорее всего, из-за падения огромного астероида где-то в районе полуострова Юкатан. А вот как раз ты говоришь про опасные объекты. Да. Эти опасные размеры этих опасных объектов с чего начинается? Вот какого ну, размера был Челябинский, чтобы понимать, что условно а... эта хрень может уже вынести стекло во всем городе. Понял. А, вот буквально вчера вечером упал, вернее вошел в верхние слои атмосферы крупный объект где-то в районе Южкоралы. Там и в Татарстане было видно, и Южкорале, и даже в, в районе Екатеринбурга, даже совсем-совсем низком горизонте это видели. И это было тело размером порядка одного метра. Его было видно, и от него был хлопок. Ну, хлопок или взрыв, как вам приятнее сказать. Это ударная волна, и, кстати, тут корректнее сказать хлопок, потому что это именно ударно-акустическая волна. И метровые объекты не несут никакой угрозы. Челябинске был уже 20 метров объект до входа в атмосферу. Он при входе в атмосферу взорвался, разрушился, до земли долетел самый крупный обломок диаметром 1 метр. Он упал, слава богу, в незаселенный регион, в озеро Чебаркуль. Его достали, и сейчас он, кстати, экспонируется в Крывеческом музее в Челябинске. Поэтому любой желающий может прийти и его посмотреть. А и вот 20 метров это, наверное, такая, опять же, пограничная зона э, опасного астероида, который э, уже можно нанести ущерб. Все, что меньше 20 метров, скорее всего, с большой долей вероятности он полностью разрушается. И если это не густозаселенный регион, свободно выпадает в поля, в море, океаны и никому не наносит никакого ущерба. А если уже больше 20 метров, то тут э, образуется мощная ударная волна на высоте порядка 30 километров над поверхностью Земли. Это происходит в результате фрагментации объекта то есть он развалится на мелкие куски кстати вопрос почему он разваливается очень актуальный это связано с большими перегрузками вот те перегрузки которые мы испытываем когда резко тормозит поезд но или... создалетите там на скорости тысячи километров да, в мы обычно в говорим час. мы обычно говорим километры в секунду у нас э, крайние скорости это один километров в секунду это минимальная скорость меньше просто физически не может быть потому что если вы возьмете кирпич над поверхностью Земли ну, На расстоянии, например, лунной орбиты И просто его отпустите Без ускорения в сторону Земли Без ускорения в сторону от Земли Просто отпустите То он к моменту падения в верхней своей атмосферы Разовьет за счет гравитации Земли Скорость 11 км в секунду Это просто минимальная да, скорость неплохо, Меньше он не сможет упасть а, поэтому минимально падает, отстроит 11 км в секунду, максимальная скорость падения или входа в атмосферу Земли 77 км в секунду. Это если лоб в лоб. У нас Земля движется со скоростью 30 км в секунду, а максимальная скорость на нашей орбите 47 км. Ну, соответственно, получается суммарно 7,7 Так вот, а, при таких скоростях а, и при размере больше 20 метров а, на высоте порядка 30 километров происходит взрыв, развал объекта. Почему? Дело в том, что когда входит в атмосферу Земли, то он э, ощущает за счет трения огромную перегрузку, торможение, вот которое мы испытываем во время торможения в самолете, ну, э, э, Поезд, самолет. поезде. Вот, к сожалению, в самолете, если он разбивается, то там происходят перегрузки тысячи же. И люди обычно погибают не из-за удара, а из-за перегрузок. Ну, Вы... по-моему, человек больше 50 же... Да, уже не может выдержать... не может. — Да, ну вот, соответственно. А тут даже кратковременная доля секунды 1000 же приводит к полному разрушению организма. То есть э, э, скелет разрушается и все остальное. А вот э, астероид, он тоже испытывает 1000 же перегрузку. Э, и его каменная или металлическая структура не выдерживает такого давления. Это как будто бы как молотком. Ударяют по астероиду И он просто разваливается Как э, орех, по которому ударяют молотком И вот то, что мы видим взрывы Например, на многочисленных видеороликах Челябинского метеорита Там видно, наверное, три или четыре яркие вспышки В процессе, пока он летит И вот каждая вспышка Это момент фрагментации развала на отдельные структуры То есть он все меньше, мельче, мельче меньше. И, например, из 20-метрового тела Долетело до поверхности Земли, как я сказал Только один булыжник размером 1 метр Порядка нескольких штук размером, ну, наверное, там десятки сантиметров, а 99,9% массы э, Челябинского метеорита э, — это очень мелкая шелуха была, э, гравика и даже пыль в том числе. То есть, чем мельче э, обломки, тем их больше было сформировано в результате mm -hmm. входа в атмосферу метеорита. — Тогда резонный вопрос: почему не заметили Челябинский, почему не заметили вот вчерашний болит или позавчерашний, тогда, и другие, почему, когда начали замечать, и, и предсказали ли хотя бы один? Да. Челябинский метеорит могли заметить, потому что он довольно крупный, 20 метров уже с той технологией, которая была в 2013 году, без проблем. Но он летел со стороны Солнца. Поэтому наши телескопы не могут смотреть в направлении Солнца и в радиусе примерно 20-30 градусов от Солнца. То есть это такая вот зона недоступности. Ну — как... а, а то можно повредить мотор, да, сайтаген, технику Да, технику. Да, у вас сгорит просто телескоп. Это то же самое, что пытаться смотреть на птичек, летающих на фоне Солнца. А, в бинокль, в бинокль <с да. <с еще кто-то бинокль, тот точно сожжется создать. Вот. Поэтому единственное возможное решение или несколько решений это, например, запустить космический телескоп э, на орбиту, даже не вокруг Земли, а на орбиту в точку Лагранжа. Я не помню точно, какая это точка. Может, Лагранж точка 1 uh -huh. это точка, находящаяся между Солнцем и Землей. Она находится где-то на расстоянии в полтора миллиона километров ближе. К Солнцу, Земли, чем да. Земля, да. И если вы возьмете туда телескоп и направите не в сторону Солнца, а в сторону Земли то когда астероид будет пролетать мимо, сон... мимо космического аппарата в направлении Земли, это еще за полтора миллиона то телескоп его будет видеть. Солнце он... Солнце его. Посветит, uh -huh. во — Солнце подсветит. — Солнце подсветит, во-вторых, он будет близко от космического uh -huh. аппарата. Поэтому даже там больших телескопов не нужно. Там можно широкоугольную оптику ставить, и даже мелкие объекты вы будете видеть, которые летят в сторону как раз Земли, потому что вы будете в направлении э, траектории к Земле. А, и такая идея была высказана вскоре после падения Чаевского метеорита. В Роскосмосе вроде поддержали, но, как вы понимаете, все хорошие идеи, так как ну больше это, наверное, падений не было, были забыты. Наверное не только Роскосмос просто такие идеи предлагает. Да, даже НАСА предлагало, но так как это крайне редкие события, которые стимулируют такие идеи, то пока этого нету. Но я думаю в перспективе за счет удешевления космических запусков такая задача будет реализована. Сейчас, кстати, есть такой телескоп, который снимает Землю из этой точки, это Discover. Он был запущен, наверное, лет 5 назад И одна из задач у него Наблюдение солнечной активности Он как бы на смену космического телескопа СОХО был запущен лет 5 назад Но в том числе на его борту стоят телескоп Который снимает Землю все время И метеорологи видят там Облачный покров, как выглядит Иногда Земля Он еще захватывает обратную сторону Луны Бывает. Да, да, и я, наверное, дополню Рассказ, я не завершил По поводу опасных астероидов 20 метров, это, наверное, граница Опасно, не опасно А 100 метров это уже регионального масштаба Катастрофа будет Если 100 метровая строит, упадет Какого размера Тунгус 80 метров Тунгусские оценивают, если он был ледяным телом 80 метров, если он был железокаменным 50 метров. Например, еще есть известный аризонский кратер, он был порожден телом, скорее всего, металлического характера, потому что были найдены обломки. — Это и... не тот кратер, который где-то километров в диаметре, да? — Да, да, он 1200 метров в диаметре, глубину 250 метров. Мне повезло побывать на его окраине, вот прям на Вале его два раза в рамках экспедиции по Америке, и и вот его образовал астероид диаметром 40 метров, но он был металлический. За счет того, что он металлический, он более плотный, он долетел практически до поверхности, взорвался у поверхности Земли, и вот он образовал такой крупный кратер. Это как взрыв ну, 100 килотонный, может быть, даже более мощный атомной бомбы. А если у вас будет падать уже километровый объект, то это будет не региональная, а глобальная катастрофа. То есть это много мегатон энергии. Взрыв будет сотни миллиардов. Ну, э, там, да, там же это мощность взрыва, так скажем, растет, по-моему, ведь не, не регионально, да? Да, а, да, поэтому... ну я напомню что тунгусский да, метеорит да. у него оценка энергии порядка там 50 мегатон как, энергии как бомба. да как бомба я царь, на... бомба. Да, царь да, бомба даже у этого у, да. челябинского, там килотонн, или у говорить, челябинского там 30 килотонна у челябинского было пол мегатонны пол -мегатонны. челябинский метеорит был в 20 раз мощнее чем хиросима и нам повезло что он взорвался на высоте 30 километров. Если бы он взорвался, как хиросима хиросима была взорвана бомба над городом на высоте всего полкилометра, может даже меньше. И за счет этого такая вот разрушающая сила была мощная над городом. А если бы Челябинский метеорит взорвался бы на Челябинском на высоте вот тех же самых полкилометра, от города ничего не осталось бы. Абсолютно. Потому что мощность 20 бомб, как на хиросиме было. Поэтому нам очень повезло, что он был каменный. И он разрушился высоко в атмосфере, а не низко над поверхностью, как в резоне, в пустыне. Поэтому нам очень-очень повезло. И вообще необычно было то, что это произошло именно над густозаселенным регионом. Если бы он влетел в атмосферу Земли на 10 секунд раньше или на 10 секунд позже, он бы был бы над Тайгой, Уральской либо Сибирской. Но тут именно вот точность входа в атмосферу с точностью до секунды привела к тому, что он максимально ярко имел над городом-миллионником. И это уникальное явление. Такое происходит ну, раз в тысячи лет. За время существования цивилизации у нас не было ни одного события, что вот так густо населенно наблюдалось это явление. — Я буквально недавно читал статью про ну, как сказать одну из трактовок библейских событий об уничтожении Содома и Гаморры. Да, да, да. То, что действительно вот, есть города, вот моему на Аравийском полуострове. — это, был, это было как раз на берегу Мертвого моря практически. Это Израиль, и там происходили раскопки, э, нашли город, и судя по повреждениям Нанесенному этому древнему городу Его возраст там 3-4 тысячи лет Оценивается Предполагается, что это было, да, падение Крупного космического тела, метеорита ну, То который... есть это история про город который, Даже с... два города, которые вот В один день перестали существовать Да, их с... сожгло, ну сожгла Божья кара за Греховное поведение Населения, но это так написано в Библии Это библейское, а с научной точки зрения А с научной точки зрения это появилось буквально только что вот буквально месяц два назад была опубликован наверное, месяц статья, э, которая говорит о том, что скорее всего было падение крупного космического тела, которое создало мощную ударную волну с высокой температурой порядка там трех 4 тысяч градусов, там которое было, все сожгло. Вот было, ну, одной, сказать, один из признаков то, что песок был спекся. Да, как стекло. Да, да он в стекло. Да, и, да. Э... такое происходило неоднократно в истории наземной астрономии то есть мы знаем так называемое ливийское стекло это в пустыне в ливийской упал видимо крупный метеорит несколько тысяч может быть даже сотни тысяч лет назад точно датировку я не знаю и песок в пустыне сахара просто превратился в стекло и самое интересное что об этом знали еще в древнем египте и это стекло используют для украшения древнеегипетских жрецов. И вот, например, жук-скрабей, известное, ну, наверное, почитаемое животное в Древней Египте, есть такое украшение, жук-скрабей, оформленное из ливийского стекла. Поэтому иногда В культуре у нас проявляется метеоритный, подскажи, И немаловажную роль по правде Астероиды и метеорит сыграли В эволюции человечества Потому что, например, первое железо Первые орудия труда Металлические Были именно из Метеоритного железа Потому что добывать руду Человек научился довольно поздно. Ну, там ну, несколько так, тысяч а лет. Это назад. А это прям лежало на поверхности. Ты берешь, откалываешь, плавишь или выковываешь, и получаешь нужную тебе форму. Поэтому, например, есть еще очень известная история. Астероид упал в Аргентине примерно несколько тысяч лет назад. Его, приехали конкистадоры в 17 веке, высадились где-то в районе 17-16 века, они высадились в Аргентине современной территории и, встретив местное население, удивились, что у местного населения присутствуют на вооружении металлические топоры и мечи. Они спросили: откуда это у вас? На что местное население сказало, а вот там есть поле небесных камней, они так называли, и привели туда конкессадоров. Конкессадоры увидели огромные глыбы металла, и это было не что иное, как упавший астероид. Ээ, и сейчас эта местность называется Кампо-дель-Сьело. Кампо — это камень, если я правильно помню, или поле. Кампо, да, поле, скорее всего. А Сьело — это небо. И, соответственно, небесное поле, что-то вот такое. То есть. А как это выглядит? Это огромные валуны вот размером с этот стол, за которым мы с вами сидим. Они неправильной формы, они наполовину зарыты в землю и они с поверхностью у них чуть-чуть проживевшие. Соответственно, если вы срезаете его, можете переплавить. И это большое количество их? Да, их там несколько десятков тонн этих камней лежит и это самый популярный метеорит в истории человечества потому что например китайцы додумались выкупить этот метеорит у местного населения или просто там его вывозить они привозят в китай распиливают его и продают украшения из метеоритного вещества это а самого размера был метеорит который разрушился вот ну поле я оценю его на наверное... обычно просто ведь получается что если метеорит разрушается он засеялся огромный да а да. тут поле поле э, ну имеется в виду что это огромная территория да. поле я имею ввиду э, там особая история есть вероятность что он падал по очень э, под очень маленьким углом показательный входил в атмосферу Земли, и это указывает на то, что он, скорее всего, вращался по орбите вокруг Земли. То есть он был, возможно, Луной, спутником Земли, второй маленькой Луной, которая временно присутствовала на орбите вокруг Земли. За счет трения верхней слоя атмосферы оно все-таки сошло, и вот упало в Оргентине. Поэтому поле, где рассеялись обломки, этого астероида довольно вытянутый имеет форму эльпса и до сих пор их находят в большом количестве поэтому вот такая история есть и есть например астероид в германии которые наблюдали как он упал местные жители где-то было наверное, там что средневековье с 13 по 16 век я так датирую это падение Местное население сказали церковникам о том, что вот у нас тут что-то упало с небес, церковники не поверили, пришли, увидели необычный камень, да, но так как было много очевидцев, свидетелей, они э, поддались э, тому, что да, по правде, это небесный камень, они его принесли в церковь и заковали в цепи на то, чтобы этот камень не обратно летел. не улетел на небеса. И вы можете писать в Википедии или где-нибудь э, в Гугле, э, есть до сих пор церковь, где лежит метеорит, прикованный цепями. Чтобы он не улетел обратно на небеса вот так. Поэтому метеориты играют довольно существенную роль В истории человечества И украшения Но В культурные истории И культурной, и, и эволюционно-технологической э э Эволюционную роль сыграл Много <свят> десятков миллионов лет назад Один. Да, да, кстати, <свят> тоже Нам прочистил путь Для того, чтобы Мне мы кажется, могли кто появиться Кто-то <свят> <да>. с небес <свят> нам помогает <свят> То Рас уничтожает конкурентов То дает орудие труда То дает информацию о том, что с небес что-то может падать, да. вот. но делает ли человечество что-то, чтобы, так скажем, не стать следующим динозавром, которого уничтожит такого же размера метеорит? Большой? Ну, вот, да, я еще все-таки завершу свою идею. Я говорил о том, что километр это уже будет глобальная катастрофа, то есть, это приведет к тому, что у нас э, пострадают не только регионы, где упал э, метеорит, но будет, будет поднято огромное количество пыли э, там, или влаги в атмосферу, и создаст некую э, дымку. Что приведет к атомной зиме, так называемой, на ядерной зиме, когда у нас в атмосфере будет дымка, которая уменьшит количество света, попадающего на поверхность Земли. И у нас будет не урожай, зима, и мы можем просто умереть от голода, даже не от падения. Чем не спасение от глобального потепления. Да, конечно, мы Это слишком жестокий способ, конечно. Да, Но. Если уже будет падение объекта диаметром более 10 километров, то это будет, скорее всего, одномоментное вымирание э, всего человечества. Ну, большая часть. То есть, вот как раз, когда упал э, 65 миллионов э, лет назад э, метеорит или астероид в районе полуострова Юкатан, он образовал кратер диаметром 180 километров. Его сейчас обнаружили, его исследуют. Он частично находится на дне Мексиканского залива его часть только там, одна четвертая на пятый выходит на полуостров и э, мы знаем, что есть такое правило, что диаметр кратера в 10 раз меньше, чем диаметр упавшего метеорита. И вот тут уже поднимается там волна огромной огня, которая там в радиусе тысяч километров все сжигает, уничтожает. Некая малая доля, может быть, выживет население, но все равно тоже погибнет, скорее всего, в результате атомной зимы. Но, конечно, мы сейчас люди, мы, в отличие от динозавров запасаемся продуктами питания. У нас есть клады, которые позволят нам выжить. Э, может быть, даже мы улетим на Марс, на Луну, и там со стороны будем наблюдать эту трагедию. Если нам повезет и мы заранее предскажем падение астероида там, ну, за десятки лет, то мы можем создать, например, мощные ракеты, движки, которые доставят эту ракету на поверхность этого астероида, и за счет э, включения реактивной тяги на поверхность астероида мы можем увести его просто с траектории. Если очень долго, даже небольшие, давать импульсы, например, э, ионные двигатели могут работать долго, они очень экономичные. Не, но роско... ионные у них э, тяга какая-то совершенно смешная, да, да, но что они кстати, работают долго. Да. Да, именно не важно, какая тяга одномоментна, важно, какая суммарная тяга будет, даже на большом промежутке времени. То есть мы можем с малой тягой, на большом промежутке времени, увести астероид от столкновения с Землей. Такие расчеты есть. Вопрос только в том, что пока, слава богу, не было э, необходимости экстренно этот э, вопрос проверить. Э, с, есть другие сценарии, например... Ну, — С ядерной бомбой, например. — Ядерной бомбой, да, взорвать. Но это менее эффективно, и ты не можешь точно рассчитать, как это повлияет на астероид. Ты можешь ошибиться в своих предположениях. Есть, например, другой способ окрасить астероид краской, потому что если ты изменяешь поверхность, ее цвет, это называется Альбеда с научной точки зрения, это отражательная способность. Например, белый цвет это единица, черный абсолютно черный это ноль. То есть ноль ничего не отражает, белое все полностью отражает. И в зависимости от того, как он отражает, меняется импульс воздействия света на поверхность астероида. И он тоже меняет свою траекторию. Очень медленно. Ну, то есть это солнечный ветер уже. Солнечный, солнечный ветер. Солнечный свет. Солнечный давление солнечного света. Давление света. света. Да. И хоть это тоже... Очень мало заметный эффект на уровне ионного двигателя, потому что ну, двигатель маленький, а солнечный свет освещает всю поверхность. Астероид может иметь на поверхность там 100 метров, то есть может даже больше, тысячи квадратных метров. Поэтому этот эффект медленно, но верно будет уводить астероид с его траектории. Способов много разных, но когда у нас появится необходимость, мы найдем. И вот, кстати, Игорь задал вопрос, а я на него еще не ответил, я его держу в голове. Были ли случаи, чтобы мы предсказывали заранее падение, и наблюдали их. Да, такие случаи были, и мне как раз повезло быть соучастником наблюдения первого падения астероида в истории человечества, это был октябрь 2008 года, я тогда еще не обладал своей собственной обсерваторией, я на тот момент был уже научным руководителем обсерватории КАДАР, но в основном наблюдал в, на Кавказе, потому что у нас тогда был филиал только в Подмосковье, а на Кавказе незасеченный небо значительно лучше, и мы работали с Тимуром Крючко на дистанционно управленном телескопе, тогда он стоял на территории Казанского федерального университета. И э, я увидел новость э, в переписке, э, что американцы открыли астероид, который вроде как летит на Землю. Неопределенность орбиты была очень большая. Было непонятно, попадет, не попадет, еще не точно. Потому что они пронаблюдали один раз его на робот-телескопе в Америке, там короткий промежуток времени, и все. А потом Тихий океан, наблюдений нету. И мне повезло, что я вовремя увидел, как раз это был вечер, я быстро позвонил Тимуру, Тимур, давай расщепляем телескоп, наводим его, начинаем наблюдать, Тимур навел под моим указанием. мы э, сделали снимки в указанной области неба, увидели этот строит, и были первыми, кто после вот, э, робота-телескопа увидел, это был промежуток времени, там уже часов 10 прошло после открытия, как минимум. И мы уточнили очень с высокой точностью, Клонбург какой-то получается, что астероид точно упадет на Землю. Определили его размер, он примерно был 4 метра, ничего угрожающего не было. А упадет, по нашим расчетам, он должен был упасть с в районе Судан. Да, южная часть Судана, это северо-восточная часть Африки. Потом подхватили эти наблюдения европейцы. Они подтвердили точность наших наблюдений. И в итоге, буквально там, через 12 часов после наших наблюдений, утром следующего дня, э -э, пронаблюдали падение астероида. Но там, к сожалению, специальных наблюдателей не было. Это были бедуины, которые пасли верблюдов там, в пустыне Сахар И еще повезло предупредить успели пилотов рейса, который летел из ЮАР в Нидерланды. Они специально выключили свет у себя в кокпите. Им сказали, в каком направлении смотреть, где должен пролететь, упасть в атмосфере крупный астероид, и они увидели эту вспышку. Поэтому все подтвердилось, из земли, из самолета увидели это. И потом. А, да, и что самое важное, потом организовали специальную экспедицию, туда приезжал Джон, э, не, Питер Джекинсон, это известный американский э, астроном метеоричик он приезжал и на падение Челябинского метеорита к нам собирал материалы, он занимается как раз вот сбором межпланетного материала, например, Земли, то есть, когда падает астероид. И по тем указаниям, где видели там падение из кокпита, там пастухи, местные жители, он приехал, организовал из местных студентов группу поисковую, они просто ходили, прочесывали пустыню и нашли таки вот этот материал. Это было впервые в истории, что мы увидели астероид до падения Падения, в момент падения и даже собрали его материал это уникальная э, ситуация то есть это крайне редко бывает то есть после этого мы еще видели наверное два или три случая падения то есть за э, 13-14 лет мы все лишь увидели четыре случая падения астероида еще увидев ну, до скажем, России, предсказанного, предсказанного да и все это эти есть. астероиды были э, размером меньше чем 10 метров то есть ну. это э, редкие события, конечно, но с каждым годом мы все больше и больше строим роботов телескопов, они больше открывают, и, соответственно, мы больше будем видеть. И я надеюсь, что у этого будет даже коммерческое э, приключенческое продолжение. Почему? Потому что когда мы сможем заранее предсказывать хотя бы за недели падение астероидов, то я, конечно же, начну организовывать туда экспедиции. Я буду говорить, ребята, вот я точно знаю, что вот условно там в Австралии будет падение астероида, покупаем билеты на самолет, организуем экспедицию, едем на джипах вот в эту точку и с удовольствием наблюдаем э, небесное шоу. А потом еще ищем. А потом мы даже и собираем. Мы можем с очками даже туда поехать и прямо организовать туда экспедицию. Да, прямо ловить. Это будет очень круто. Да, в касках, конечно. Это будет очень важно с научной точки зрения. Почему? Потому что когда падает метеоритное вещество, то, попадая в Землю, она заражается Я нашими китаю земляными китаю. бактериями, и очень важно максимально быстро поднять его с Была история, когда э, собирали пыль э, с, космической, э, с кометы, это Stardust, uh -huh. и когда возвращалась капсула обратно на Землю, она как раз в районе Австралии должна была приземлиться, там был очень крутой эксперимент. Э, Капсула сбрасывалась и потом на парашюте должна была приземлиться на землю. Но они думали э, на вертолетах с очками поймать капсулу еще до того, как она приземлится и коснется земли. Я не помню получилось или не получилось, но идея состояла в том, чтобы не дать возможность прикоснуться капсуле к земле, чтобы все было стерильно чтобы не заразить капсулу земными породами или бактериями, хотя все равно в воздухе есть. Да, в воздухе, ну максимально исключить, да, чтобы пыль туда не попала. Ты говоришь, роботы, роботы, а твоя работа, она заключается же практически в механических, визуальных наблюдениях, то есть ты не управляешь роботами, а есть куча роботов в телескопов. Когда твоя деятельность уйдет, так сказать, боишься ли этого? Дело в том, что я уже перехожу на роботы. Мы просто с тобой, видимо, давно не общались, ты давно не был у меня в гостях, а ты был недавно, буквально не в этом году. Но ты... Нет, я знаю, что там есть крыша. У есть меня есть роботы. Да. У меня уже работают сейчас да. 2-3 робота. Тут, Мне кажется, важно раска... <с рассказать <с про саму что концепцию роботизированных напомню. наблюдений. Да. Да. А, то есть, напомню, классические наблюдения заключаются в том, что э, даже если ты работаешь с компьютером и э, цифровой камерой, то ты управляешь ей. Э, этой системой телескоп-камера по проводу, но ты работаешь в онлайн-режиме, то есть ты на мониторе, прямо сейчас видишь, что у тебя происходит там через телескоп. А, то есть человек непосредственно участвует в наблюдениях, контролирует их, назначает задачу, если что-то не так, он исправляет это. А, я сейчас, наверное, лет 10, наверное, как уже создал маленьких роботов, а, их суть состоит в том, что я пишу заранее программу наблюдений, план, Вернее, какие площадки пронаблюдать в течение ночи, их порядка там, 200 штук за ночь, минимум. Это план у меня в основном направлен на открытие вспышек новых звезд. Галактики. Мы не только кометами астероидами занимаемся, это мы просто сейчас подняли эту тему. По правде, у нас очень широкий спектр. еще две темы, которые мы очень активно развиваем в нашей обсерватории, это вспышки новых и сверхновых звезд как в нашей, так и в других галактиках. А четвертая тема — это у нас метеорная астрономия падающие звезды, у нас стоят много видеокамер, которые каждую ночь э, все темное время снимают звезды небо. И как только что-то там прилетит, то мы сразу же э, определяем орбиты этого и видим все метеорные дожди, яркие болиды. Так вот, вернемся к роботам. Э, робот, в отличие от вот этих э, онлайн наблюдений, что делает? Э, он не требует постоянного присутствия оператора. То есть я нажимаю э, условно кнопочку, у меня по этой кнопочке отодвигается крыша, я даже могу запрограммировать, сейчас, правда, этой нет функции, но я надеюсь, к весне я ее уже сделаю, что я запрограммирую в 6 часов вечера, когда потемнеет, крыша по сигналу открывается с компьютера, то есть без моего участия. Если, если нет дождя. Да, есть нет дождя, там метеодатчик стоит. Uh -huh. Метеодатчик говорит о том, что ясное небо, нет дождя, то есть можно наблюдать. Крыша отодвигается. В этот момент э, дается сигнал с компьютера без участия человека, что вот у тебя есть план, поэтому план надо наблюдать. Э -э, компьютер наводит телескоп на определенную точку, калибрует то есть проверяет, что все правильно навелось. Если там есть ошибка, компьютер поправляет наведение телескопа и дальше уже по плану идет снимает. Каждая новая площадка, он заново привязывается к местности, к звездному небу, что исключает ошибку практически. Эти снимки без участия оператора, уже сейчас это и есть функция, архивируются, отправляются на сервер обработки в МГУ, у нас там находится сервер обработки данных, сравнивается со старыми снимками, которые были сняты там 10 лет назад, они одни и те же площадки, и если есть изменения между только что снятым снимком и снимка снятым 10 лет назад, то на специальной странице публикуется список кандидатов, на возможную вспышку новой звезды И вот тут, э, наконец, присоединяется человек Человек только смотрит результаты э, съемок э, этого обзора Даже не то, что результат, а именно только кандидатов Возможно, интересные на вспышку новой звезды И уже человек оценивает По правде это вспышка Или, например, это спутник пролетел, метеор, э, брак какой-то. — Это уже это, так называемая гражданская наука, когда да. в открытом доступе есть информация, да. и каждый человек может зайти в... и, пос... и сравнить. — В принципе, да. Но у нас пока мы работаем не э, в гражданской науке, а у нас есть определенный коллектив наблюдателей, которые научены, которые, скорее всего, не допустят ошибки. — Но это Он... научные сотрудники? — Нет, или... это научные. Ну, — это, это, это гражданская наука. — То есть мы, так как у нас проходит постоянный и в этих поездках участвуют любители астрономии, они приезжают к нам э, на экскурсии, на неделю приезжают живут в обсерватории, если я вижу, что человек заинтересован, ответственно относится, то я ему подхожу и говорю, Пс, парень, не хочешь позаниматься немножко гражданской наукой? У меня тут есть немножко там э, новых звезд, кандидатов, не хочешь их э, попробовать просеять через свое сито внимательного наблюдения? Так вот, э, если я вижу человек который достоин, Поучаствовать в этом проекте Я его приглашаю, если у него есть время То он участвует Сейчас у нас в этом проекте участвуют э, Две девушки, одна из Омска Оля, ты ее знаешь ага. И девушка Аня из э, Ростова-на-Дону Аня еще школьница, она учится в 11 классе, а Оля уже окончила институт, и сейчас ей лет 30, наверное. Она любитель астрономии и преподает даже астрономию в Пунтаре. А, ну, то есть это нужно специально как-то себя Зарекомендовать Приви... э, да. чтобы, ну, то есть, если вдруг кто-то из наших зрителей захочет э, поучаствовать. Э... Ну э, дело в том, что когда у нас будет много данных, то, скорее всего, мы, может быть, сделаем такой гражданский проект, гражданской науки, научный проект. А пока нам достаточно своих знакомых, и у нас их даже с избытком, кто мог бы в этом участвовать, если кто-то захочет, и если кто-то считает, что он имеет какой-то опыт в области таких проектов, то присоединяйтесь, мы посмотрим на вас, вы на нас и дадим возможность вам поучаствовать. конечно. Вот Поэтому ты пишите. Сказал, ты сказал, что вы еще занимаетесь новыми, сверхновыми, а как... Какое практическое значение имеют новые звезды, сверхновые звезды? Вот Понятно, с астероидами все, uh -huh. да, там за опасность, а новые, сверхновые, это же далеко. Зачем на это выделять деньги? Uh -huh. uh -huh. Ну, uh -huh. новые звезды, чтобы было понятно нашим зрителям, uh -huh. это обычно, хоть и кажется, что новое, это значит что-то недавно появившееся, молодое, но это неправильная ассоциация. Новые, это, по правильному, наоборот, старые звезды. Это белые карлики, которые находятся рядом с... Белые карлики, напомню, это кости звезды, то есть uh, обычная звезда – это Солнце, то, что мы каждый день видим когда ясная погода. Солнце проживет еще 5 миллиардов лет. За счет эволюции у нее закончится водород, начнет гореться там гелий. Она расширится, превратится красного гиганта, сбросит оболочку, и в центре останется ее ядро. И вот это ядро. Это белый карлик, это как бы кости. У сверхплотное, сверхплотное вещество. Материя, да? да, которое не будет сильно эволюционировать в последующее время. Долгое время она будет просто оставать медленно. Как вот кости у человека, оно, они могут сохраниться в течение тысячелетий, даже миллионы лет. Ну, если даже, хороший, миллиарды лет. даже миллиарды лет. Мы просто мы в хороших условиях если да. э, оставить. То же самое и с белыми карликами. Они... Это, по сути, итоговое состояние большинства средних звезд. Это, по сути, то, что будет через миллиарды лет э, в ходе эволюции нашей Вселенной. Так вот, белый карлик, и если рядом с ним окажется красный гигант, то белый карлик может начать воровать материю, и если материя выпадает на поверхность белого карлика и э, скапливается до определенной плотности на поверхности белого карлика, то это водород, который воруется с красного гиганта, может в некий момент почему-то зажечься. Начнется термоядерный синтез и именно на поверхности. Горение будет кратковременное, э, то есть оно будет гореть там, несколько суток может, максимум неделю. И вот именно момент возгорания вот этого водородной поверхности Биаркарника, это есть та самая вспышка, которую мы называем... Ну, — взрыв такой. — Взрыв, раз. да. Но это горение, я бы сказал. Mm -hmm. а -а -а которую мы называем вспышка новой звезды. То есть, почему я так называют? А -а новая звезда, это определение вообще появилось где-то примерно 500 лет назад, если не ошибаюсь, я это придумал Тихо Браге. А -а он тогда это еще присвоил для -а сверхновой 1572 года, но тогда не было понятия сверхновой. Он просто сказал, вот новая, новая звездока. А а, я сейчас расскажу. <с Давайте <с начали. <с с я, я просто пытаюсь экономить время, а то у нас его не может. Хорошо, сверхновые это полное разрушение звезды. И там немножко другая физика происходит взрыва, а когда новая, то это, это только на поверхности маленький слой вспыхивает, uh -huh. и звезда не погибает. И самое главное, что когда вспыхивает, сгорает эта оболочка из водорода, сворованная с красного гиганта, она снова начнет накапливаться. И поэтому вспышки новые — это периодические вспышки. Они могут накапливаться там сто 100 лет, тысячу лет, вспыхивает и снова начинает накапливаться. Так вот, э Тихо Браги сказал, что вот, где не было звезды, она снова... Вспыхивает, ну просто вспыхивает, и значит она вспыхивает, а там раньше мы не видели никогда звезду. Она же вспыхивает раз в 100 лет или в 1000 лет, и никто до этого не обращал на него внимания. А, поэтому ее назвали новой, но по правде это старая Так вот, если мы узнаем, при каких физических условиях вспыхивает а, водород на поверхности белого карлика, то возможно это нам поможет в решении проблемы, проблемы такомака или ТР ЭТР. Термоядерная энергетика. Управляемый термоядерный синтез, да. А вы, я надеюсь, зрители знаете, что термоядерный синтез, он ä, более эффективен, КПД у него выше, чем у атомных станций, и более экологичен. Он не использует радиоактивные элементы. Ну это, я, я, вот, я сказать, в нашем меня... проекте совсем недавно вышел мультик, там в том числе про... Тема. А, этот, мирный да? атом и термоядерный синтез был, и то, ага. что, пол стакана воды то есть водороды, которые там содержатся, uh -huh. может хватить ну, то есть эквивалентно полумиллиона баррелей нефти. Вот, да. То есть эффективность очень высокая, и самое главное, безопасность относительно высокая. Относительно атомных станции точно она выше. И поэтому э, фундаментальная астрофизика звездная может помочь в решении наших природных задач. То есть если мы это узнаем, реализуем, то, я извиняюсь, электричество у вас будет стоить в 10 раз дешевле. Вот. Поэтому так. сейчас надо вкладываться. Поэтому, конечно, я не знаю, правда или неправда, что некоторые люди лоббируют, конечно, нефтяную энергетику, потому что они просто сидят на этой игле. Uh -huh. uh, ну, это немного них... далеко уже от стороны. Да, да. Но это просто может замедлять. Я, я не думаю, что кто-то лоббирует, так скажем, чтобы запретили работу астрономов. Чтобы да, они... я надеюсь, что, не дай бог, сейчас Послушают нас. и Видите, как мы можем выйти на какие темы интересные из астрофизики? Смотри, у меня вопрос касательно того, что ты вот сказал если мы будем прогнозировать падение метеоритов мы будем устраивать поездки в эти регионы да. но ты уже устраиваешь поездки с туристическими такими фирмами, ну, не фирмами целями а, да с туристическими целями собирая определенный там коллектив Дели, людей да. расскажи собственно куда вы уже ездили что наблюдали ну у нас есть постоянная своя база которую мы сейчас строим это в архизе на территории практически смежной со специальной с тропической обсерваторией там соидца самый крупный телескоп в Евразии, ну соответственно и в России оптический, это БТА, соответственно там есть некая, скажем так, не только инфраструктура, но и история Современной астрономии, инфраструктура, которая привлекает любителей астрономии. Все, кто увлекался хоть чуть-чуть астрономией, слышали и про БТА, и про Ротан-600, про другие инструменты. поэтому И еще к тому же там красивое звездное небо, самое темное в европейской части России на высоте 2000 метров, еще к тому же это южное небо. Поэтому, в первую очередь, мы туда возим большинство наших любителей астрономии, кто с нами ездит. Это, я напомню, проект Астроверты и Астроферма Астроверты. У нас есть по территории России другие точки, куда мы Постоянно ездим, это, например, на север за полярными сияниями, это в Мурманскую область, либо в Териберку, это на берегу Баренцевого моря, там просто ну, всем известное сейчас разрекламированное популярное туристическое место Териберка, кстати, съемок фильма «Левиафан». А просто это место уникально тем, что это единственное место, куда можно добраться без особых ограничений на берегу Северного Ледовитого океана оказаться. То идет прям... Асфальтированная дорога практически из Москвы. И, соответственно, на самолете всего два часа полета. То есть ничего тяжелого нету. И относительно дешевые билеты. На Новый год сейчас мы поедем, например, в Мурманскую область. Не на берегу океана, а в тундру наблюдать. Сияние. Также мы ездим в Крым. Там тоже очень хорошее небо. Весной у нас... Уже традиционные стали поездки на Байкал. Там уникальный астрофизический центр. Все знают, конечно, про Байкал, как про озеро. Но мало кто знает, что там самое большое количество обсерваторий, наверное, ну, после Крыма и Кавказа. Потому что там находится, например, самый крутейший телескоп, там, Нитрины который находится в, подо льдом Байкала в зимний период времени. Он вообще круглогодичный, но в основном работает, конечно, в первую очередь там мы, с ним работы профилактически проводятся зимой. Летом он просто может наблюдает а, Кроме нейтринного, а, это рядом с Листвянкой, там находится солнечная обсерватория астрофизическая, тоже там рядом с Листвянкой. — Не, но это те места, куда вы ездите? Или... — Да, это мы ездим. То есть мы посещаем прямо эти обсерватории с экскурсиями. Нам там рассказывают, в чем суть работы этих проектов. А кроме обсерваторий. Сейчас я давай закончу, потому что у нас все-таки астрофизические. Там еще потрясающая обсерватория космических лучей. Это единственное, по сути, в России подобное Туркинской долине высокоэнергетичных частиц космических. Там же в Бадарах находится еще радиообсерватория, которая, как занимается работой ГЛОНАСС и GPS. Так, и, кстати, вот еще один практически прикладной задача. Да. Наши телефоны нам показывают, куда нам идти, Яндекс Навигатор или там Google, и в том числе вам пиццу доставляет, как мне вот сказал Виталий Егоров однажды mm -hmm. на экскурсии, когда он был у меня, что э, черные дыры помогают вам с доставкой пиццы на дом. Потому что э, все курьеры, которые вам приносят пиццу, они ориентируются по черным дырам, находящимся в квазарах на краю вселенной. Потому что начало системы отчета Глонаса идет от квазаров на краю Вселенной, и потом уже от глонасса ориентируются ваши телефоны. И вот как раз радиокомплекс, который ориентирует глонассы по черным дырам, находится там в Иркутске. Они находятся и под квазар Питером, КВО, да, квазар КВО, они находятся под Питером в поселке Светов, Зеленчукской, и у нас на Кавказе и в Бадарах. Это вот под Иркутском. И там же еще находится обсерватория Монды, то есть там крупнейший астрофизический центр. Кроме обсерваторий мы ездим на солнечные затмения, у нас постоянная вот такая вот есть фишка, потому что это, наверное, одно из самых красивых явлений оно может вести в культурный шок, такой эмоциональный, неподготовленный Это человек. — Это вот как раз про история влияния на культуру человечества. — Да, да, например, во множестве писаний, например, там слово о полку Игореве, есть э, описание полного солнечного затмения, э, в битве при Трое, или там какая-то битва э, ну, много, спартака да, да, да. Да, то есть там угу. много где встречается. Э, и э, вот на затмение нам приходится есть очень далеко, потому что затмение бывает редко, один-два раза в год и совершенно разных точках. Мы были, например, в Соединенных штатах Америки, мы были в Чили, э, на наблюдение за затмения, в Индонезии, причем не просто там, где-то на Бали, а затмение было на Млокских островах. Это острова совершенно не туристические, э, далеко от тех мест, где белый человек бывает. Когда мы туда высадились, то в аэропорту все брали автографы у туристов, потому что они видели впервые белых людей чтобы было понятно, насколько это уникальные места. А, а, они еще волосы драли с туристов, потому что у них считается, что если у тебя есть частичка белого человека, то у тебя будет счастье в семье. — вот. Так вот да. да. приходил, волосы бриться. — Да, практически, да. Такие вот приколы были. — Я знаю то, что ты, Жене сделал предложение как раз во время солнечного затмения. — Я же там был даже. — Да, Игорь был там в этот момент. Это был полет на самолете. Мы забронировали специально в 2015 году Рейс из Мурманска, э, в, Мурманска. Сель... в Мурманск, Да, из Мурманска в Мурманска Такой вот закольцованный э, Дело в том, что тогда в 20 марта 2015 года Полоса полного солнечного затмения Проходила через Норвежское море И Северный Ледовитый океан э, да, Единственная суша, которая там была Это был Шпицберген И еще маленькие острова рядом с Норвегией Билеты были ужасно дорогие Туда и мы, Нам повезло, договорились На тот момент э, существовала такая авиакомпания Ави, дочка аэрофлота И они восприняли позитивно Нашу идею слетать В полусолнечное затмение И вот мы забронировали целый самолет По себестоимости уникально дешево было Цена была всего 10 тысяч рублей Смешно сказать, и, и мы и, по -моему, на это солнце. Весь самолет был набит как раз Журналисты. астрономами. Да, да, да, нам очень повезло, потому что я быстро распространяю информацию о том, что ребята, в первую очередь среди астрономов, конечно, вот есть уникальный рейс, доступный, давайте слетаем на полном солнечном затмение. И все мои знакомые, друзья, кто мог, я надеюсь, у них всех была возможность, купили, поэтому есть прекрасные воспоминания, как на высоте 10 тысяч метров мы наблюдали полный солнечный затмение. Это незабываемое в Линии, а, да, ну еще и предложение конечно же, это, да. Да. А дальше это? такие будут если... мы пытались в этом году но по понятным причинам к ну, да. я думаю отпугнул потому что в этом году было полное, солн... пути, было да. кольцеобразное солнечное затмение в через северный полюс проходил и мы хотели сделать прям рейс на северный полюс на меньше мы не были согласны но проблема была в том что э, есть ограничения у авиакомпании есть лицензии где они могут летать дальше чем например там два часа от аэропорта ближайшего многие авиакомпании не могут улетать. а в северном полюсе нету аэропортов поэтому ну, да, на лед да, поэтому было невозможно и еще скажу об одном уникальной экспедиции к сожалению на нее уже мест нету поэтому я ее не рекламирую и даже просто могу сказать зрителям вдруг кто-то сам соберется в ночь с 30 на 31 мая 2022 года будет мощнейший метеорный шторм его предсказали еще несколько лет назад планета земля погрузится выброс с кометы Швасен-Вахман. Она разрушилась в девяносто шестом году. Уже сделано несколько оборотов. После этого в 26 году мы подтвердили разрушение. Я сам лично наблюдал э, обломки этой кометы. И вот э, соответственно уже через полгода э, Земля погрузится в облако этих обломков. И мы ожидаем, что э, в пике это в районе 8 утра по Москве будет порядка 100-150 тысяч метеоров в час. Тысячи? Тысяч, то есть, да, это в секунду будет видно 40 метеоров, падающих звезд будет в секунду 40 падающих А где территориально это наблюдать? Самые лучшие условия будут в Мексике, а именно в северо-западной ее части, это Калифорнийский полуостров. Именно там мы, конечно, и будем наблюдать, мы будем находиться рядом с национальной обсерватории, национально-мексиканская обсерватории мы уже забронировали раньше там, там самые идеальные, лучшие условия для наблюдений, и у нас, конечно же, моментально набралась группа, там у нас будет порядка 25 человек, то есть мы могли бы продавать по правде на аукционе эти места, оно, конечно, не дешево, порядка 2-3 тысяч руб... тысяч долларов стоит сама экспедиция, это без авиабилетов, билеты, да. да, но все равно люди есть, которые готовы заплатить такие безумные деньги, потому что в последний раз подобный метеорный шторм был в шестьдесят году. шестом году то есть 60 лет ничего подобного не было и не факт что мы доживем до следующего подобного метеорного ну, шторма. Это, это, даже намного круче чем э, солнечный затмение. конечно да. солнце затмение бывает раз в год и я думаю что там на шаге в 10 лет вы можете накопить деньги на такую экспедицию. а это раз 60 лет бывает и ну, поэтому раз в жизни. Это как эту комету. Бопа. Голе, Да, 75 лет она период обращения имеет, поэтому последний раз была она в 64. В 1986 а будет теперь В шестьдесят первом да. году общем, Я больно, надеюсь, да. доживу Я боюсь, не доживу Поэтому я рекомендую Зрителям, если у вас есть возможность Съездите в Мексику в мае В конце мая К сожалению, если у вас нет возможности так далеко ехать Есть маленький шанс на Канарских островах, да. поэтому вот поближе, если сейчас Европа откроет Шенген для посещения, не знаю, там привитых хотя бы граждан наших, то, соответственно, вы используете этот шанс утром. Просто дело в том, что в России в это время будет уже светло на всей территории, на дальнем востоке будет вечер. А на западных территориях будет утро И вся территория mm -hmm. России Будет недоступна для наблюдения этого метеорного дождя Вот только э, Соединенные Штаты Ну Северная Америка Частично Южная Америка и чуть-чуть Атлантика будут mm -hmm. в зоне э, Метеорного шторма что можно наблюдать. Но сразу скажу Это вероятностное событие Никто 100% не гарантирует, что будет именно такой шторм Может быть тысячи метеоров Может быть будет 100 метеоров в час А может ничего не будет и мы все ошиблись Но это очень маловероятно прогнозы говорят, что будет хотя бы тысячи метеоров в час, это что тоже, тоже рейтинг, очень что -то красиво. Да. — Но ну, да. Ну, ну, я думаю, то, что на самом деле на самый лучший момент сказать, чтобы подписывались на паблик... — Астроалерт. — Да, астроалерт. Да, — Да, я да. еще раз скажу, что у нас есть паблик, вот, о котором ребята упомянули еще в самом начале. Мы в нем говорим о прогнозах метеорной активности, кометах их яркости, околоземные астероиды пролеты. Все это мы точно и правдиво доносим до публики. Солнечные, лунные Затмение, соединение планет а, Ведут его профессионалы В области астрономии, поэтому мы вас там не обманем Подпишитесь, мы есть на всех Соцсетях Про астроверты Я скажу так, что Вы ищите нас тоже в любых Соцсетях, у нас есть сайт Там есть расписание наших путешествий, по России Это вполне доступно, мы не ломим цен За рубеж, конечно, это уж Извините, тут всегда дорого Поэтому будем рады увидеть Либо в обсерватории, либо наблюдение полярных. Я вот хочу сказать, что я побывал два раза. Очень рекомендую обязательно хотя бы один раз съездите, посмотрите на небо и послушайте лекции Стаса. Это просто ну, очень круто. Это вот лучше, чем даже сейчас было. Я два помню, одна, вот, да. по раз, с, короткий, с картинками. короткий так, момент, да. когда вот, э, мы делали, помнишь, в Миссис э, лекцию? Да. Uh, как раз про наблюдение, так скажем, uh, ну, про наблюдательную тоже астрономию. Uh -huh. uh, и как его клик закончилась, uh, мы всей группы вышли на улицу и наблюдали uh -huh. пролет МКС, МКС да, да, которые да, говорили. Да, да. Да. Я ну, в общем, uh, uh, мне кажется, получилось... Теория и практика. Да, мне кажется, получилось хорошо. очень здорово. Uh, спасибо, что пришел. Пожалуйста. И так здорово про метеориты я давно не, раз... да, не разговаривал. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Да, спасибо, пожалуйста. Да. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Я был рад. Всем пока.